Так, ну, в общем, вот так вот получилось. Ну-ка, фокусируйся. Во. Вот так вот. Сзади бортик такой, чтобы не вываливалось. Это, он, там тоже прикрутил все специально вот такими боковыми, чтобы не отваливалось. Вон, вот такие. Вот, полдня ушло. Такие пироги. Ладно, всем добра, теплая света. Пока-пока. А и вот еще в дополнение к утренним съемкам, вот еще новые росточки начали у этих бар бархатцев, или как они называются, не знаю, вырастать. Вот, и новые цветочки. Вот, а сами они вот такие вот. Так что, все летие везде, всегда и для всех. Вон у нас вот эти ромашки цветут, декоративные. Тоже. Какие-то он уже холодом побитые, а он новенькие, вон, раскрываются. Вон такие пироги. Вот обычная дикая ромашка. Он тоже потихоньку. Есть побитые, есть новые. Вон новое начинается. Вот такие пироги. Так что да, все летие. Всем здравия. Вот у нас начинают новые цветочки завязываться. Вон какие-то уже раскрылись. Вот. Так что такие пироги. Вон еще один раскрылся цветочек. Вот. Вот, до этого был вот этот один только, а он еще один открывается вот под ним. Вот так вот, так что все летие во все идет. Давайте, всем добра, тепла и света. Всех об. Ну что, друг, как ты? А <связывая> <связывая> <связывая> он подруга сидит. Да? Ты тоже поиграть хочешь? <связывая> да. А он как, как будто обчувствует, что его снимает и сразу успокаивается. А до этого бесякается. Сразу кусаться начинает. Вот такой вот у нас Майлуха. Да? Такие пироги. Вот так вот мы с Майлухой играем. А заодно он так зубки чистит свои. Не, он не больно кусает. На самом деле он только меня так цапает за руку. Видишь, этим не сильно. Он хороший мальчик. Да? так вот. <свеч> так что вот такие пироги. Ладно, всем добра, тепла и света. Пока-пока. Всем здравия. Вот у нас теперь подвал. Вот так вот выглядит. До этого был весь чисто бетон и вода. Сейчас он вот так вот выглядит. Плитка его обложили. Он вот, все равно с него капает. Вот там эти. Вон луж такая накапала. Вот. вот. Сейчас буду красить этой пропиткой вот этот стеллаж. То, что нам эти узбеки сделали для консервации. Ну, в общем, такие пироги. Вот, Закончил одну половину обклеивать этой малярной лентой, чтобы не испачкать эти стены, потому что... Вкрутили этот стеллаж прямо в стену. Вот тут, вот этот. Вот этими болтами здоровенными. Так что вот так вот. На нем спать можно. При желании. Так что вот такие пироги. Ладно, буду продолжать делать. Давайте всем добрать тепла и света. Так, ну вот, все обклеил, начал потихоньку окрашивать. Вот. Пока получается вот так вот. Так что такие пироги. Ладно. Всем нам добрых трудов, хорошего настроения и все летие. Пока-пока. Так, ну вот прокра... покраска продолжается. Покрасил полностью верхнюю полку. Немножко начал нижнюю. Вот. Надеюсь, этой баночки хватит мне, чтобы все это сделать. Но думаю, все получится. Главное не спешить и делать все аккуратненько. Такие пироги. Ладно, всем добра, тепла и света. обнимая нас всех крепко-крепко. Всем здравия. Вот сейчас тут пока потихоньку консервацию укладываем. И пустые банки пока вот на полке. Такие пироги. он картошку сюда отнесли. Вот. Сейчас на улице левень сильный. Поэтому ношу вот ведерки. Вот такие пироги. Ладно, давайте, родные. Добрых нам трудов, хорошего настроения. Всю ледь я. Все у нас получается. Мир меняется на пользу и во благо нас всех. Ура, ура, ура.